Счастье – это одно из моих любимых, наверное, определений с того момента, как оно у меня оформилось и выверилось. Счастье – это твой внутренний уровень энергии. Я очень часто раньше рисовала маятник и говорила, вот это положительные чувство вот это отрицательные чувства. Они очень условные, потому что иногда ты не хочешь положительных чувств, ты не хочешь радоваться. Я думаю, каждый из вас может вспомнить людей, которые там пойдем, будем радоваться. Я не хочу радоваться, поэтому положительные они условно, как и отрицательные, например, отрицательное чувство чувство страха, но меня изумляют люди, которые любят фильмы ужасов, они идут, например, в кинотеатр, платят деньги и выходит. иногда я один раз, проходя мимо кинотеатра, услышала такой, фу, такой фильм вообще не страшный. То есть, человек заплатил за то, чтобы получить отрицательную эмоцию, поэтому чувства, они очень условны. Положительный, условно-отрицательный. Так вот, счастье в моей, вот раньше, когда я пыталась объяснить, что такое счастье, это вот свободное движение вот этого маятника между положительным и отрицательным. Вот ты голодный, и вот ты поел, вот ты... Толстый и слабый, и вот ты быстрый, сильный, легкий и стройный. И вот это движение маятника от минуса к плюс является счастьем. Но концепция достаточно сложная, и она все время забывается, и через некоторое время она сформировалась, укомплектовалась в такую формулировку. Счастье – это уровень энергии, потому что когда ты в высокой энергии, ты легко можешь перенести и горе, и радость, и болезни и здравие, и богатство, и бедность, потому что ты счастлив. Счастье – это высокий уровень энергии, и когда мы спрашиваем себя «а счастлив ли я?», то правильно задать себе вопрос «а высокий ли уровень энергии у меня сейчас?» и неважно, в каком положении вы находитесь и неважно в каком финансовом состоянии вы находитесь, потому что люди с большим количеством денег очень часто бывают в низком уровне энергии. Прекрасный фильм "Игра", он достаточно такой древний, где человек уже достиг верхнего уровня своей жизни и единственная его мысль о том, чтобы повторить путь своего отца и покончить жизнь самоубийством, потому что он богат, он успешен, но его уровень энергии настолько низок, что он несчастлив. И есть люди, у которых вообще ничего нету. Прям такие вот свободные от денег, от недвижимости, от собственности и от прочих благ жизни. И люди, у которых так энергия кипит. И они готовы что-то создавать. Они готовы. И ты смотришь на них и думаешь, ты откуда это берешь? Откуда у тебя же ничего нету? Но счастье это не уровень благосостояния. И даже не хорошее или плохое настроение. Это именно уровень энергии.